Мы часто воспринимаем слово «верность» слишком буквально. Словно быть верным — это просто не ходить налево. Верность — это когда все отвернулись остаться рядом. Это понимать там, где не поймет никто. Это поддерживать даже тогда, когда ты устал. Это слушать. Тогда, когда ты слышал эту историю уже десять раз. Верность. Это дать мудрый совет. И вовремя помолчать. Это знать и чувствовать каждую боль. Верность. Это уметь говорить правду. Быть искренним и честным. Даже тогда, когда это сложно. Верность — это больше, чем просто быть рядом, это быть внутри, это знать сердце и душу.